На чем базируется система по созданию миллиона долларов за 15 лет? А, Во-первых, это долгосрочно преодолеть инфляцию позволит покупка коммерческих коров, потому что в коммерческих коровах есть инфляционная составляющая. То есть, как минимум на уровень инфляции цена коровы в будущем вырастет. А второй момент – это то, что коровы дают молоко. Средняя доходность рынка российского рынка ценных бумаг за 20 лет составляет 28% годовых это без учета дивидендов. То есть средний рост составил 28% за 20 лет. Нужно сокращать издержки на управление. То есть никаких боевых инвестиционных фондов по возможности, да, но на первых порах кому-то без этого не обойтись, потому что ну, это единственно возможный доступный инструмент с небольшими суммами, потому что просто элементарно у вас недостаточно экспертизы для того, чтобы грамотно подобрать этих коров. Да? То есть вам нужен ветеринар, вам нужен, я не знаю, пастух, который пойдет с вами, выберет правильную корову. да, Окей, у вас есть деньги там купить 5 коров, что нужно для этого сделать? Нужно правильных коров купить. Да, и если вы не знаете, как этих коров выбирать, то в этом случае могут быть очень серьезные риски по возможности сокращаемые издержки на управление и налоги да, посредством открытия индивидуального инвестиционного счета. А использовать теории экономических циклов и теории стоимостного инвестирования для ребалансировки портфеля. То есть, мы понимаем, если что. Экономика находится в стадии роста или падения, или какие-то акции уже выросли, и у них там ограничено потенциал для роста, нужно ребалансировать портфель желательно ежегодно. Экономические циклы мы тоже понимаем, когда лучше усиливать, когда начинать инвестирование и когда его лучше развивать непосредственно. Регулярные инвестиции для сглаживания рыночных рисков, то есть, если себе нарисовать график любой, любого актива, он представит себе некую такую волновую историю. Если вы регулярно инвестируете небольшие суммы, вы полностью для себя снимаете рыночные риски. То есть, если у нас в концепции в голове идет сложный процент, асимметричное инвестирование, да, сложный процент, что мы работаем в долгую, мы делаем маленькие шаги по чуть-чуть каждый день, сглаживаем рыночные риски. Мало того, мы покупаем компании по принципам Сургутнефтегаза с асимметричным инвестированием, которые элементарно просто разбери ее на запасные части, получишь в 10 раз больше, чем ее текущая рыночная цена. И помимо всего прочего, еще занимаешься интеллектуальным управлением, то есть это мое такое некое эксклюзивное название. Да, можете, может быть, на Ютубе посмотреть, есть ролики по поводу э эволюции эволюции систем управления инвестициями, как это происходило. То есть сейчас, в 2000-х годах, зарождается как раз таки концепт интеллектуального управления, то есть суть которого заключается в том, что мы не совершаем большое количество сделок, мы не покупаем диверсифицированные портфели, пускаем дела на самотек, мы находимся в постоянном активном интеллектуальном поиске компаний, которые стоят дешево, компаний, у которых заложен принцип асимметричного инвестирования, мы регулярно направляем, выделяем капитал. Капитал, на закрытие рыночных рисков, чтобы мы не подбыли в шоке, когда вдруг произойдет падение на рынке. Мы инвестируем в долгую, мы понимаем концепцию экономических циклов, как устроена мировая экономика, экономическая машина, и на основе всех вот этих концепций образуется некий такой симбиоз, симбиоз, который начинает непосредственно работать на наше благо, на благо нашего капитала.